Привет! Много лет назад, когда на YouTube еще не пришел телек, да и вообще специалисты в плане создания контента, площадка представляла из себя своеобразное хранилище со всевозможными советами от рецептов блюд до инструкций по сборке мебели. Конечно были и развлекательные видосики, но сейчас не об этом. Сегодня я хочу рассказать вам о лайфхаке, который возможно кому-нибудь пригодится, особенно в связи с последними событиями. Если кто-то не знал, то авторам из РФ отключили монетизацию и теперь вы роликах не показывается реклама а у многих это был чуть ли не единственный источник дохода также реклама не показывается и российской аудитории поэтому владельцы канала, чьи зрители были в основном из российской федерации также перестали получать доход от ютуба да и в мирные времена многие зрители были бы и рады поддержать любимых блогеров но лишних денег на это не было возможно я сейчас кому-то открою глаза но каждый раз когда в ролике начинается реклама вам просто нужно ее посмотреть как минимум 30 секунд. И вуаля, блогер заработал копеечку. Поэтому если ты не из России, то уже с помощью этого способа ты можешь поддерживать блогеров, если тебе этого хочется. А если ты находишься в РФ, то тебе нужно установить VPN. VPN я рекомендую скачать не только для того, чтобы просматривать рекламу на YouTube При помощи VPN сервиса можно сидеть в заблокированном инстаграме и твиттере, а также посещать другие ресурсы, которые были ограничены по решению роскомнадзора и не стоит переживать это не является преступлением послушайте что по этому поводу говорит пресс-секретарь путина песков Это VPN, а? VPN установили вы, не запрещено тем более и youtube в скором времени могут ограничить так что vPn в любом случае будет полезен после того как vpn будет у вас на устройстве можете поставить страну в сша или германию таким образом вознаграждение блогеру вырастет в несколько раз. Вот и весь способ как можно помогать хорошим авторам даже не жертвуя своими кровными.